Мы приветствовали на День рождения до Детчого театра Сарванцы, который известен не только в Харькове, а и по всей Европе. Свой 28-й День рождения Сарванцы святкуют не на гастролях, а в родном Харькове. В этом году театр «Сорванцы» празднует день рождения в стенах детского э, дворца творчества, областного дворца. И теперь «Сорванцы» живут в этом дворце. И в этом году дворец будет праздновать 80 лет. «Сорванцам» 28, а дворцу 80. И все, и администратор, и директор, и э, всевозможные службы помогали созданию этого прекрасного праздника». Малі актори до напруженого графику звикли, уже навчились поєднувати навчання в школе з тривалими репетиціями в театрі. Наприклад, до дня народження театру готовились меньше месяца, віддавали репетиціям по 4-5 годин щодня. И не дарма, адже калейдоскоп из своих лучших спектаклей, который они показали на сцене, вышел дуже интересным. У ньому можна побачити улюблених героїв із найрізноманітніших казок. Тут герои из всех спектаклей, которые мы ставили, и которые мы очень давно ставили. Вот Золушка. Наибольшим досягненням театру «Сарванцы» его директор Олена Вартанян уважая своих талановитых юных актеров. Самые большие досягнення – это, конечно же, наши дети. Их таланты, их звездные глаза – и когда эти дети вырастают, они становятся прекрасными, совершенными личностями. Это самое главное, потому что спектакль – это рождение чуда. Вот оно родилось, и все, и осталось где-то в душе. А ребенок продолжает совершенствовать свое творчество, свое мастерство. Малые сарванцы называют театр своей другой домивкой, а коллектив – семьею Тому в побажаниях День рождения все одностайны. Чтобы он всегда оставался таким же ярким, красочным, всего самого лучшего, чтобы все у всех было хорошо в нашем театре, чтобы мы ездили по всему миру и дарили радость людям. У день народження театру «Сарванцы» глядачі в залі найрідніші люди, їм юні актори присвятили пісню. Всячий театр Сарванцы уже поставил больше 60 спектаклей, и все они действительно даруют радость людям. Для программы и до новых!